Драконы механизмы. Хороший квест, на самом деле, но наверное мы с поиграем с этим. Ванище рукой. Хотя 10 сейчас призвать, это же фиги их много. Когда я его выполню? Да я его никогда не выполню. Или выполню. Вонище рука. Да погнали, ладно, пофиг. Если он сейчас э, ничего не сделает, то есть э, АПК все такое, то ну, надо будет камни давать. Он нет левел, так что, наверное, мы ничего не даем. Продать просто свинку 1-2, продать что-то еще и пойти в левел. То есть это нормально. Так, ну я думаю, что он не ожидает, что если я соберу себе триплет в э, стройку темповую. Не жду, ребят, ванищу руку выполнить как можно быстрее. Я могу тебя забрать, да, просто камушки получить Я думаю, Макс обрадуется, если я темпо-тройку соберу Я думаю, он будет так счастлив Макс, ну ты что? Как ты смотришь на темпо-троечку? Я, я, я думаю, что он будет так, ребят, счастлив Ой, привет, давай, давай, давай давай, давай. Ой, как же он будет счастлив? Я уже, я уже вижу Как все лицо в улыбке Свалик, да я свалик не буду отправлять Хорошо, все хорошо И бабы тоже получим. давай сюда тычку, братик Давай сюда тычку Не дается тычку я должен был, был я, я, должен был, я должен был перед батикой сыграть. Я должен был перед батикой сыграть. Погодите. Никто этого не видел. Все, хорошо, если я быстро нажму, никто ничего не поймет. Никто ничего не понял. А чё лагает так? Реально лагает, алло? Кто То, бы это было так, ничего не было. В смысле, нормально. Все по плану. <сёк> <сёк> я забрал тебе тройку ещё. Почему? Потому что э, там, на самом деле, потом собирать его как-то, холодить было не очень удобно. Я думал, что с него пойдёт что-то, короче, по типу э, репликатора. Кстати, эта штука тоже меня устраивает. Я квест сразу выполнял, я смог было влапнуть. Если бы на ударил бы направо. Неплохо. Ладно, дубовая, а, воничья рука, честно, короче, будет бабать мелкобота, мы будем, наверное, сливы в лапать, пока его будем в руке держать На следующем было бы неплохо найти что-то вроде а, камушки, не камушки Короче, ребят, план на ближайшие следующие ходы Записывайте, записывайте, записывайте, ребят, ближайшие ходы такой план ВВАП, ВВАП, ВВАП, вот такие вот три хода Потому что квеста, квест уже выполнили Если ты про другое квест, то вот это вот А как же Роуд, две Таркарты? Таркарт не дают. Хорош. Да, да, да, на да, 3 да, да, да, да, Зачем мне. Что мне в 60 вернее лучше? Голда, либо этот, либо вот эти вот э, помойные 2-2. У меня он с вонючий руки от баф 12-12. не пофиг на эти 2-2. Я работаю хроником до мисировки. Недавно к нам привезли малышку, которую родители били по пальцам на зажатие кнопок. Не мог бы ты показать, что нажимать кнопки не страшно и нажать консит. Не, ну тут я могу вот так вот нажать. Оп, оп, оп, оп, все хорошо. Чивоничная, так называется, ребят, вонючая рука. Квест называется вонючий рука. Почислишь, карту, ребят, она вот э, в начале хода в руке бафается. Поэтому надо в начале хода в руке держать карту, чтобы она получила баф, ребят. Фиган, там атакер, кстати. Еще и я гема получил. Нормально. Кстати, наверное, такая ситуация рыцарь был лучше, да, если сравнивать. Я думаю, шестой дроп держать в руке, Там может быть врагорезом. То есть продать сейчас, поставить тебя и забрать мелкобота. Мы еще, кстати, эту штуку, да, выполним. Ребят, подержим шестой дроп в руке. Погнали. Гот это да погнали. Я просто думаю, это лучше, не лучше. Наверное, да, лучше. То есть мы надеемся на Врагореза. Врагорез это наш... Э на на наш билет в лучшую жизнь. Я сейчас я консину. Я могу меха жиракса забрать. Омега, да мне кажется, в Омегу. Го Меха-Жераксу заберем. Пусть все-таки бафается. Чего с монет Я понимаю, но я вряд ли хочу сейчас сделать типа монеты, продать двоих и выйти в левел. Я отлично я просто пойду. Джасты карту с него поддержать. Думать, это. А если я захочу еще другой бафать? Ну ладно, давайте. Ничего не дал! А, нет, погиб, не дал. Теперь, ребят, монетки бафуй на 12-12. Да просто надо будет 100% в него кидать. Кстати, молодец, слушайте. Почему ты выключил решение, отвечая на чтобы ты не подсматривал. <laughs> чтобы ты только не подсматривал. <laughs> а, я хочу под Браном разыграть. Ребят, я хочу это под Браном разыграть. Это нужно под Браном разыграть. Я, я поддерживаю в раке. Ну, Почему нет? Фу. Двизниц урона. Сейчас я не молчал, не говорил, что он двигается уроном. Хотя, а что если... Не, да, это же фигня. Минус число, плюс один... Тебя в руки потешать. мне эту штуку брать, Подлочи, допустим. Может бомбочки примагнитить, бомбочки, бомбочки. Вот этой штуке ну там конгот, что то возить все, прям сто процентов нужны будут. Я не уверен, что я... эта штука у меня останется. Я вообще наверное хочу, потому что ради Татара может быть, и эта штука будет больше как мой демон. Бам! да попади в яд, попади в яд! Ты попал в яд. И ты попал в яд, молодец. Молодец, молодец. Коляска, да тут только коляска. На замени у него это а, должно быть что-то подобное. Почему? Потому что у него 8 хп, им надо выживать максимально. <музыка> Whoa whoa bo. Чисто как бомбочка, чтобы сбить что-то где-то по баблам Надеемся, что забафается нервный повар То есть кто-то из вас бафается Любой из этой вот четверки Все здорово Любой из этой четверки бафается Просто хорошо Главное, чтобы просто повар не забафался Повар не будет бафаться Повар не нужен баф Повар, повар так здорово, ребят Да было это уже. что вон. А пусть играет. Ау. Я не сдамся. <реклама> я не сдамся. Я сдаюсь. да да да да да да да да покручу, да Мне в это говно играть? Трек-то появится, если что? это трек, который сейчас ты переключил, а я без понятия. Я, я его переключил. Пойдите, я сейчас стол соберу. Ну куда вы уходите все? Куда вы все уходите? Я еще стол не собрал. музыкальную подборку сегодня. Найс, меньше чем три можешь мой трек включить после того, как этот закончится. Не прерывай. Да, все музыка, ребят, на на стриме я написал. <свёздить> все, вся музыка на стриме написана мной. Спасибо. Серьезно Кто мне скажет, зачем я это все сейчас делаю О, Миссифа Реально может забавить? Не буду забавить Дарбума, тоже пропущу. Еще ставим. Вот так вот. Тут, ну болт я на пересло, да? Погодите, погодите, сейчас стол сейчас Я скоро, скоро, ребят, стол соберу. Почти стол собран. Так, так, сейчас, секундочку. Это что-то другое пошло. Алина, большое спасибо, за стол. сейчас свой трек ставлю. <звы> Наказан. Вроде, ребят, не наказан. Вроде, не наказан. Сейчас, ну, какой топ-3? Ну, сейчас, погодите, я сейчас стол соберу. The The fuck? Ладно. Да. Кри-приворн рыба ошибка. Да, чисто ради сотов Мне плевать, что-то призовется, что не призовется. Если рыба погибает, мне не нужно снять кусок. Мы хотим быть мощными, жесткими. Чтоб все было в статах. Сейчас в будем, никогда не будем играть. Сапера, ребят, не играем. Никогда не было на канале сапера и не будет на канале сапера. <клышко> а что там баба не в Грушу? Так, кто такой, кто, кто такой Груша? Это он Груша? Если он Груша, то стенка бабы в нее полетела. Если груша вот этого, то не надо ему. Да куда вы ушли? Я еще стол не собрал. Закончили. Так, э, короче, на сегодня. На сегодня все, походу. Не дают играть. Не дают играть. Я почти, ребят, стол собирал, Тут не дали. Короче, я не дали. Э, на сегодня, ребят, все. Всем спасибо, кто был. Всем пока-пока.